Какая первая ассоциация возникает у вас в голове при слове Лиссабон? Не желтый ли трамвайчик случайно? Если да, то это и не удивительно, так как этот вид общественного транспорта давно уже стал визитной карточкой города. Практически каждый гость нашей солнечной столицы считает своим долгом прокатиться по узким улочкам на этом шустром трамвайчике. Если честно, то я всегда считал, что это развлечение для туристов. А меня, как местного, этим делом не удивишь. Но когда я зашел в старенький деревянный вагончик, уселся у открытого окна и водитель, напивая песенку, помчал нас по улицам города, я понял, почему люди выстаивают часовые очереди. Самый популярный маршрут трамвая в Лиссабоне номер 28. Именно он проходит через центр и старые районы города. Прежде чем перейти к полезной информации, мне бы хотелось рассказать вам, как трамваи появились в Лиссабоне и почему современный общественный транспорт не может вытеснить их. Первые трамваи попали в Лиссабон в 1873 году и выглядели они совсем по-другому. Это были небольшие вагоны которые запрягались пара лошадей. Пришло новшество в Европу с Америки, поэтому португальцы называли этот вид транспорта Carro американу американский вагон. Так называемые конки курсировали по проложенным рельсам и вызывали настоящий восторг у местных жителей. Первый электрический вагон в столице появился в 1901 году, а далее трамвайные маршруты Лиссабона начинают стремительно развиваться. До 1940 года Трамваи были единственным городским общественным транспортом, но они уже не успевали справляться с возрастающим потоком пассажиров. Поэтому 9 апреля 1944 года в Лиссабон прибывают первые автобусы, а в 1959 году открывается метро. С тех пор городские трамвайные маршруты постепенно исчезают за ненадобностью. Возможно, они и совсем бы пропали с улиц, но здесь решающим фактором выступил городской ландшафт. В старых районах Лиссабона, таких как Алфама, например, очень узкие улочки, и автобус просто не может там развернуться. А строить метро невозможно из-за многочисленных археологических памятников римской и арабских эпох и грунта скалистого типа. Поэтому шустрые трамваи было решено оставить в исторической части города на радость нам с вами. На каждой остановке есть желтые таблички, на которых отмечены номера городского транспорта. Вам нужно искать 28Е, то есть здесь останавливается нужный вам трамвай. Начинает свое движение вагон с площади Мартин-Маниш. Здесь практически всегда очереди, поэтому советую кататься утром. Во-первых, вы сможете спокойно сесть у окна, а во-вторых насладиться утренним Лиссабоном без столб людей. Для того, чтобы остановить любой общественный транспорт в Лиссабоне, нужно поднять руку. А когда захотите выйти на какой-либо остановке, то нажать кнопку, которая располагается на поручнях и стенах автобусов и трамваев. Конечная остановка 28-го трамвая, прозырыш, означает удовольствие. И это кладбище. Но не пугайтесь, поезжайте до конечной, а потом прогуляйтесь по старинному кладбищу. Там очень живописно. Протяженность всего маршрута трамвая примерно 7 километров. Время в пути от 40 до 60 минут. Внутри вагона первое сиденье красного цвета, они предназначены для пожилых людей, беременных, инвалидов и людей с маленькими детьми. Стоимость проезда 3 евро, если покупать у водителя и евро 35 по системе запинг. Больше о транспорте в Лиссабоне вы сможете узнать, посмотрев мое видео «Транспорт в Лиссабоне», ссылка будет в описании. Ребята, обязательно следите за своими вещами, так как в трамвае могут работать карманники. Я уже видел, как полиция задержала одну группу. В общем, следите за своими вещами и обязательно приезжайте к нам.